Добрый день, меня зовут Лев Алексеевский. Это практическое приложение к видео, посвященному компоненту StackView. В основном видео мы создали вот такое вот приложение, где осуществляется навигация между двумя страницами. Страницы это, эти, конечно, очень схематичные. Переход осуществляется между страницами исключительно по нажатию на кнопку. И в данном видео я хочу немного расширить этот пример и сделать его приблизить немного к тому, как может выглядеть реальное приложение. И в реальном приложении первая страница, с которой сталкиваются пользователи, как правило, это страница авторизации, логина. Ну, давайте так и сделаем, чтобы у нас первая страница была страница авторизации, а после того, как пользователь авторизовался, он попадает вот на эту вторую, вторую страницу. Ну, допустим, это какая-то страница приветствия или что-то такое. И тоже достаточно типичная вещь в мобильных приложениях, что у всех страниц сверху есть некая шапка в виде панели инструментов, на которой какие-то кнопки в виде иконок, и бывает, что есть заголовок, который как бы объясняет пользователю, где он сейчас находится, на какой странице. Ну вот, это мы тоже попытаемся сделать. Давайте сначала доработаем наш тип simple page. Как я сказал, в исходном примере у нас осуществлялась навигация исключительно по нажатию на кнопку, а в реальном приложении, допустим, в приложении под Android очень часто еще осуществляется, допустим, возврат на предыдущую страницу посредством нажатия на кнопку Back. Как это сделать? Давайте мы используем вот такой присоединенный сигнал Keys с префиксом keys и здесь мы можем он и в общем здесь огромный список всевозможных сигналов, то есть это нажатие практически на любые кнопки мы здесь можем обработать. Если мы хотим обработать нажатие на кнопку back, то мы так пишем он back pressed. Ну давайте для десктопной как бы версии сделаем по escape, возврат на предыдущую страницу. А возврат на предыдущую страницу, как мы помним, это операция pop. Итак, мы возвращаемся в э, наш осно основной документ, и здесь я предлагаю определить функцию, которая будет называться pop -page. И Здесь она в данном случае будет очень простая, это будет, собственно, вызов метода э, pop у э, компонента StepView, но в реальности, конечно, мы можем здесь какие-то еще э, добавлять еще какие-то действия в реальном приложения. И я повторюсь, этот поп-пейдж, как и в частности вот эти свойства, они будут доступны у нас и вот в этом компоненте. Pop page. Pop page. Отлично. И вторая вещь, которую я хотел сделать, я хотел сделать возможность скрывать вот эту кнопку, потому что, возможно, не во всех, не на всех страницах нам эта кнопка будет нужна. И таким простым способом ее скрыть, это определить свойство visible зависимым от, допустим, надписи на кнопке. То есть, если надпись пустая, то есть свойство текст имеет нулевую длину, то мы скрываем эту кнопку. В противном случае мы ее не скрываем. Возвращаемся в наш основной документ и, как я сказал, я хочу реализовать шапку для всех наших страниц. Можно было бы сделать шапку для каждой страницы по отдельности, но можно сделать общую шапку в самом компоненте Application Window и просто менять на ней данные. Итак, я использую свойство header и добавляю в него компонент toolbar, то есть панель инструментов. А в панель инструментов я должен указать высоту панели инструментов, ну пусть будет 50 и туда я помещаю кнопку назад, потому что как правило, все-таки есть и кнопка назад, поскольку, например, в айфонах кнопки back у нас нету. Я добавляю итак, to button, кнопку панели инструментов. В качестве текста я укажу, укажу здесь Знак меньше, но, ну, естественно, в реальном положении тоже можно что-то более такое а, симпатичное сделать. А в качестве обработчика сигнал нажатия на эту кнопку я вызываю тот же самый поп PopPage. И еще я хочу по вертикали, выровнять по вертикали uh, Anchors uh, Vertical Center по высоте Vertical Center. Так, и будет кнопка у меня сам э, слева, да, поэтому можно больше ничего не указывать. И второе, я добавлю заголовок страницы. Заголовок страницы у меня будет размещаться по центру. Cross Center in Parent. Э -э давайте я за задам побольше по размер шрифта ну, допустим, не знаю, 16, uh, а текст я буду брать из каждой конкретной страницы. И, как я уже говорил, у, у стека мы имеем доступ только к верхней к верхней странице, к верхнему элементу. Uh, сделать это можно через свойство current item. и здесь мы обращаемся к свойству всех страниц, которые называются title. Хотя, подсказки у нас здесь нет, но в реальности, если свойство title есть, да, у текущего, у текущего элемента, да, то оно будет использоваться. Так, хорошо. Это мы сделали. И еще один момент. Кнопка back, она нам... Давайте я ее так назову. Допустим, button back, может пригодится. Кнопка Back, она нам не нужна на первой, на первой странице, потому что нам некуда выходить. То есть ошибки особой не будет, потому что, как я сказал, stack view просто не позволит извлечь последний, последнюю страницу. Но и пользователю лучше, конечно, эту кнопку и даже не показывать. Как же нам ее скрыть? Мы можем использовать свойства глубины стека, depth, если э, глубина больше, чем единица, то есть у нас больше, чем одна страница, то тогда мы эту кнопку показываем, иначе не показываем. Отлично. И теперь осталось э, нам какие-то данные, какие-то элементы визуальные добавить на наши эти страницы. Во-первых, давайте уберем вот этот э, цвет. Во-вторых, добавим свойство title. Пусть это у нас будет title login здесь у нас будет title заголовок у нас будет, ну не знаю main page но опять же схематично кнопку у меня будет не back, а logout logout здесь я больше ничего не меняю а вот эту кнопку я вообще уберу потому что у меня будет своя отдельная кнопка обработчик. Соответственно, я тоже убираю. И а, давайте используем в качестве страницы логина, используем наработку из одного из предыдущих видео, где, собственно, мы такую форму логина и создавали. Итак, я добавляю сюда вот эти все дочерние элементы. И здесь уже есть кнопка логин. Поэтому я испрятил ту, ту кнопку. А, напишем обработчик конфликт. Здесь тоже все у нас просто. Стек. View. Push. А, вторую страницу мы добавляем в наш стек. При входе. А, ну что, можно попробовать проверить, что получилось? Так, и а мы видим э, нашу э, страницу логина, здесь у нее есть заголовок, э, есть элементы для ввода имени пользователя и э, пароля, и у нас нет кнопки Back здесь, зато есть кнопка логин. Об, и мы переходим на основную страницу, здесь появляется кнопка э, Назад, э, также я нажимаю Escape, у меня тоже она работает, в, на мобильном телефоне Android у меня обработал кнопку Back тоже ну и собственно вот это уже немного похоже на реальное приложение опять же повторюсь что в данном случае анимация у нас здесь происходит вот таким сдвигом страниц, но на самом деле ее можно оставить как угодно и это будет Тема будет рассмотрена в отдельном видео. А на сегодня все. Спасибо. До свидания.